Снова no, всем, welcome, Это снова я. На этот раз я зашел в магазин э, тракторной техники, японский магазин тракторной техники Iseki. И здесь представлены, вот на улице стоят это модели, ну как бы бушные, вот с этой стороны. И также здесь продают и новые модели. Вот, к примеру, мы можем посмотреть, вот какие-то МТА, 313, Iseki RTS 22 и так далее то есть очень интересно то есть то что здесь вот он еще находится вот разные мотоблоки у них тут конечно цены я не буду сейчас ничего называть так что э, не, ну, не спрашивать то что здесь очень много товаров очень много разных цен я сам здесь не работаю никакого отношения к этому магазину не имею просто заехал посмотреть смотрю ну как бы мототехника интересно все-таки как бы чем отличается магазин э, скажем так садовой техники Японии от а садовой техники в России и все, все, что здесь представлено в основном, это все как бы одной марки, все японского производства, никакой Китая, ничего этого нет. Естественно, все оригинальное, без всяких там, как говорится, там лейбов, там наклеиваем и так далее продают. Ну вот, если смотреть если модели начиная вот от ПТС, ПТС 25 там, 23, 20 разные модели там вот RTS идет также модель 22 такие открытые открытого типа вот э, этот как он называется сборщик сборщик здесь у них идет риса а вот эти риса сбор также есть этот самый кто Риса сажа, са, са, кто посадкой занимается вот для, сашки, для посадки риса не знаю как правильно это сказать -то. в общем вот тоже автоматическая машина она са, сама, сама катается то есть по полю ты только туда ставишь эти поддоны с этим значит с рассадой вот сюда вот прям ставится поддоны с рассадой и эта машина автоматически сама это все дело садит то есть а ты вот сидишь там просто рулишь рулишь процессом вот тут удобная штука значит далее ну такой небольшой трактор to 193 хоть он и он выглядит как бы такой староватенький вроде как старая модель хотя на самом деле новый новый трактор вот просто на нем юзует его здесь вот, на самом деле самые популярные модели в этом Магазине, как мне сказали, это вот и всякие RTS, вот ну как бы 25 и 23, также есть есть 23, вот такой же трактор, есть 25, вот, а, значит и NTA, МТ, вот 34, там еще у них в офисе стоит 28. В принципе, они ничем не отличаются по внешнему виду, только по мощности двигателя различие идет все. Что можно сказать то есть, про эти две модели? то есть Как я по уже поговорил с продавцом, он мне все разъяснил, рассказал. То есть, здесь вообще в Японии очень все строго с этими тракторами. В том плане, что на них ставится ограничение по скорости э в 15 км в час. То есть вот на этот трактор, например, является как там Когота, он там не сказал, то есть... Это называется, то есть, малая там, малая машина, то есть, малая, это, как бы, грузовая машина. То есть, на ней разрешен, э, этот самый, э, с, лимит скорости всего 15 км в час, то есть, не больше. Вот. вот, на этой машине, это уже идет большая, как бы, ну, рабочая машина, как бы, ну, не грузовая, конечно, рабочая машина. На ней уже идет ограничение в скорости уже, там, до 30 км в час. Но, вот, на ней даже написано, вот, high speed. Вот, у нее скорость 27 ограничена. Хотя двигатель может выжить и больше. Тут 34 лошадиных силы двигатель стоит. Он может выжить намного больше, чем 27 км в час. Просто на нем стоит искусственное ограничение. А на вот этом э -э, тракторе стоит 25 лошадиных сил. Ограничение 15 км в час. Что еще можно про них сказать? Ну, я расскажу различия. К примеру, если вдруг вы... Вот, столкнетесь с какими-либо подобными машинами или э, например просто увидите там магазинах будете продаваться то есть что то подобное то есть вот модель вот эти ртс э, я не помню как он там точно называется а респа ртс это респа называется вот респа она как бы в нашем понимании как стандартная модель то есть в ней идет все как бы ну стандартно то есть обычная коробка передач механическая то есть там идет обычно это самое рулевые ну, гидроусилитель руля конечно там все стоит то есть как бы все нормально также в нем а, а, конечно же идет кондиционер отопитель вот. музыка также идет там cd play радио то есть вот видите антенна здесь уже стоит стандартно в комплекте также идет у них вот этот на 1,4 метра культиватор ну новый качество это нульцевые, тут видите, еще муха не сидела, как говорится автобаланс этого, глубина, ну, автоуровень, автоглубина то есть, ну, также там вот идет значит, пониженный, повышенный, ну, как и везде как и на всех тракторах вот, но это все механика на вот этом тракторе идет автоматика, в основном все полностью в автоматике, то есть на нем то есть идет автоматическая коробка передач то есть на нем также идет климат контроль также музыка радио там он просторней внутри на нем также идет там разные как вам сказать это он как он мне объяснил настройки значит ты можешь под себя там забивать типа программу например если на тракторе работают два или три там разных человека то есть каждый может настроить под себя какую то программу сохранить ее и при ну вот, например, ему там не надо там включать, понижен там, или он там, например, не хочет, там он ездит там на, с автоуровнем, он может его отключить и у себя в программе в это в... сохранить. И когда он садится, включает свою программу, у него все это дело, ну, как бы автоматически это настраивается под него, то есть как он там захотел до этого. То есть вот именно в этом. Ну, то есть на нем стоит бортовой компьютер, вот бортовой компьютер и всякие там на нем можно делать эти установки сохранять а на этом компьютера нет ну как бы стандартный простой есть там компьютер такой как как вот ну скажем так который вы там настраиваете он чтобы запоминать конечно можно и самому установить он не, столь, не так дорого стоит вот. но в комплекте вот в этом уже идет тракторе. что еще здесь у них с ним также вот вот этот трактор продается, есть в комплекте с культиватором, а есть без. То есть тот вот идет сразу с культиватором, а этот вот без культиватора. Также спереди вот эти, как у подъемник, погрузчик, да? Погрузчик стоит отдельно. Здесь привык, погрузчик в Японии стоит бешеных денег. То есть там около миллиона йен стоит погрузчик. Ну, смотрящий, какая модель. Также вот идут разные там... Прицепы для прицепов. Какие вот -то вещи. Точнее, не для прицепов, а для, для этих вот как раз. Для культиватора крепления. То есть вот они разные, там, для разных культиваторов, видимо, разные крепления. Вот так вот. Что еще можно про него рассказать? А, ну как мне сказал мужик, тоже тут здесь колеса раз, различаются то есть по колесам. То есть. Хотя я разницы не заметил, вот если... Вот особой разницы нет, но вот чуть-чуть, вот вот если вот так смотреть, чуть-чуть она повыше колесо. И вот это чуть-чуть повыше, вот чем вот, вот левая пониже, правая повыше. Но при этом, если так смотреть, вот по подножкам, видите, вот у правого трактора подножка-то ниже, чем у левого, то есть... Это значит, что просвет дорожный у левого трактора будет поболее, чем у правого, несмотря на то, что колеса все-таки меньше. Также что еще вот в этом тракторе, это ну, сферическое стекло, естественно, которое стоит бешеных денег. В этом тракторе стоит обычное пласт, пласт ну, как бы гладкое стекло, то есть плоское. Оно не так дорого стоит, как э, сферическое. Сферическое стоит, допустим... Как бы мне сказал. Ну, дверь, допустим, вот если брать сферическую дверь, 70 тысяч йен стоит. Стекло на нее, вот чисто. Но ну, лобовой, естественно, дороже будет около 100 тысяч, наверное, йен будет стоить. Такие вот трактора.